Нашла я вас в интернете, ну, скажу честно, начала по месту поближе, но когда открыла, прочитала полностью, что группа, во-первых, привыкла, что до пяти человек, маленькие группы, посмотрела вообще про вашу школу, много на сайте интересного, полезного, в общем, сделала выбор, что мне надо сюда, я не пожалела ни копейки. Я сделала правильный выбор, потому что у меня получилось индивидуальное обучение, а это намного ценнее, чем были бы большие группы. И как бы меня обучили, я считаю, профессионально. Как бы вот по да, да, информации преподносили да, профессионально. В сравнении с тем, что я открываю фотографии свои, которые я делала, мне казалось, что в принципе ничего. Вот. И сейчас, которые фотографии открываю с курса, я понимаю, что научилась многому. Во-первых, даже то, что я покрывала лаками, гель-лаками, неправильно, что теперь я знаю, как это делать. А аппарат я вообще первый раз в руки взяла. Для меня это вообще новинка. На самом деле, прям, одни плюсы, я, как бы, скажем, даже акцентировалась на то, что получила от каждого курса, то есть индивидуального, то есть меня прям до мелочи объясняли каждую детальку, как должно быть и что я должна делать, как правильно держать. То есть я до этого делала маникюр, но, как оказалось, что все, ну, результат был неправильный от того, что неправильно держала там, кусачки. А про аппараты вообще мы, мы, мы молчу. Первый раз как бы меня обучили. Ну, а классика кумбер. Я планирую претербург в салон. Естественно, я хочу повышать квалификацию. Я хотела бы какие-то дизайны более. Меня привлекают дизайны. Я люблю красивые дизайны вообще. Мне интересно их, чтобы я сама могла это делать такого не было, не знаю, фу, не испытываю. В принципе, мне нравится вот, э, скажем так, что было, что стало, результат посмотреть, потому что бывает, что педикюр, ну, ну, педикюр не маникюр, бывает, ну, хотя и маникюр тоже, наверное, бывает запущенным, но педикюр чаще, и когда ты там делаешь что-то красивое, какое-то совершенно удовлетворение. Но предупредила бы о том, что быть нелегко, потому что сама по себе я думаю, что я делать маникюр, наверное, будет не так сложно. Не думала, что будет настолько сложно. На самом деле, очень нервничала, переживала, что что-то там не получается, и вот, чтобы были готовы к тому, что что-то будет не получаться. Сум. Естественно. И чтобы были к этому готовы, не расстраивались, что если очень захотеть, то все получится. Фу. Да, процентов рекомендовала бы, я бы я никогда не пожалела, что попала в эту школу. Потому что здесь действительно обучают. Не просто для галочки, а обучают. Лет пять. Я делала маникюр, ну, как бы, себе, родным. Дальше там особо не выходила с круга. Ну ты зарабатывала? Нет, я не зарабатывала. Я делала чисто себе и своим близким. Просто мне это было интересно. Мне сейчас это интересно, но мне было интересно там с ноготочками посидеть, там что-то покрасить, попилить и так далее. С этого начиналось. А почему ты решила вообще изменить вот в профессию маникюр? Ну, наверное, этому послужил все-таки... Во-первых, родные помогли, толчок дали. Я, наверное, долго бы еще сомневалась. Потому что я и хочу, и вроде хочется, и колется, и как-то вот сомнения. Но помогли определиться с этим знакомым, которым, ну вот, не так давно начала там подругам делать, которые также подтолкнули к этому, что у тебя, в принципе, неплохо получается, ты можешь попробовать, почему бы нет. Ну и плюс еще сейчас нахожусь в декретном отпуске и поняла, что хочу заниматься тем, чем хочу заниматься, а не просто выходить на работу, которую в принципе, мне не очень хотелось бы уходить. Сфера деятельности, смена